Линии дюранда все проще и мудрее здесь зачины не выторгуешь славу и братство по оружию религии своей мы выбираем здесь не по уставу за линией дюранда для смерти нет преград но ты меня не никто ты не верен но ты меня послушай со мною локоть друга и верный автомат и я не пропаду за гендукушем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 а <coughs>